Привет, народ! Канал Секрета ютубера» вновь рад вас всех видеть, слышать и приветствовать, естественно. Скажите мне, вот такой вот у меня вопрос возник. Сколько люди проводят э, время, свободного времени, э, за различными занятиями? Вернее, даже вот насколько больше всего времени э, мы тратим э, на что-нибудь, вот э, на свои хобби, занятия, туда-сюда? рыбалка? Поход за грибами. На что у нас больше времени уходит? Ни за что не догадайтесь. Большего времени мы проводим, зависая в различных соцсетях. Одноклассники, ВКонтакте, Ютуб, Инстаграм и так далее, и тому подобное. И больше всего времени у нас уходит именно на ВК. Больше всего запросов в Ютубе э, на поиск... Э, Советов, как скачать видео из ВК. И поэтому сегодня канал «Секреты ютубера» преподносит вам очередной урок, как скачать видео из ВК в 2023 году. Действенный, рабочий, простой, буквально на кухонном бытовом языке. Все очень и понятно. Просто и понятно. Поэтому сейчас подписываемся на канал, ставим лайк, колокольчик нажимаем, пишем в комментариях, какие соцсети вы еще используете и так далее, и тому подобное. Потому что сейчас будет шок-контент, бомба и так далее, и тому подобное. Смотрите, все просто и понятно. Сейчас покажу вам. Итак, мы находимся в ВК. Видите, да? Вот, ВК-видео, ВК-видео. Зашли, выбираем, что нам нравится. Любое видео, которое мы хотим скачать себе, чтобы потом, если не будет, не дай бог, денег на плату интернета, можно было потом посмотреть. Ну, любой вот любой, вот берем, тыкаем. Вот у нас видео загружается. Ставим его на паузу. Копируем ссылку на видео. Далее открываем вот такой вот сервис. Вот Download.video.sttorm.com. Ссылочка будет, естественно, как всегда, в описании под видео. Сюда вставляем. У нас есть два выбора. Скачать MP4 просто и скачать MP4 в HD-качестве. HD ну, естественно, я выбираю HD, нажимаю на кнопочку. И вот оно, видео полетело у нас на закачку уже. Загрузка успешно завершена. Пожалуйста, вот оно. Вот оно качается у нас. Мы прям видим, вот они. Счет секунды пошел. Вот оно качается. Все очень просто, элементарно. пока оно качается, кто еще не подписался на канал, подписываемся, лайкосик ставим, жирненький. Давайте, друзья, я верю в вас. Давайте, чтобы с подпиской у нас было как можно больше зрителей. А то кто-то заходит, посмотрит, не подписывается, уходит. А информацию уже получает. Ну, так не, Так не годится, так не должно быть. Все. На этом видео можно считать законченным. Я вам все рассказал, показал. Поэтому пока с вами прощаюсь. вам был канал Секреты Ютубера. Всех вас люблю. Обнял, поднял. До новых встреч.